Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Дарья Ковалевская. О главных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Детский центр «Артек» встречает День Победы. Международный фестиваль «Star Generation» ищет юные таланты. Истории о примах русского балета из первых уст. А теперь более подробно об этих и других новостях. Спортивные соревнования, акции «Бессмертный полк», «Диктант Победы» и участие в торжественном параде в городе героя Севастополя. Такую программу для детей подготовил Центр Артек в честь открытия тематической смены к 9 мая. Побывала в самом известном детском комплексе моя коллега Полина Прокопенко. Сейчас в лагере «Артек» находится более половиной тысяч школьников со всей России. В преддверии 9 мая здесь идет особая патриотическая смена – салют победы. Для ребят это возможность не только больше узнать об истории своей страны, но и приобщиться к необычным исследовательским проектам. События Великой Отечественной войны коснулись и жизни знаменитого детского центра «Артек». Во время начала военных действий в лагере, во время очередной летней смены отдыхали ребята. Оставаться в Крыму на тот момент было нельзя, и руководство приняло срочное решение об эвакуации детей и вожатых в Алтайский край. Именно там, в городе Белокуриха, лагерь работал с 1942 по 1943 год. Освободить территорию крымского «Артека» удалось силами отдельной приморской армии, Своей жизни за родину отдали и юные артековцы. Память о них живет до сих пор. Бюсты героев установлены на аллее в детском лагере. Это ребята, которые в то или иное время были детками в артеке и выйдя из повседневных будней, они выходили на фронт. Большинство из них, к сожалению, погибло на фронте. 12 бюстов 25 июля 2016 года было установлено в парке Горного и Затем, спустя небольшое время, перенесено сюда, составляя общий комплекс мемориала славы. Это ключевое место в Артеке, которое обязательно для посещения абсолютно всех артековцев, ведь это история не только Артека, не только Крыма, но и всей страны. С середины апреля в Артеке идет пятая смена. Она приурочена к празднованию Дня Победы. Ребята вместе с вожатыми и преподавателями участвуют в исторических реконструкциях и вспоминают важные вехи отечественной истории. Официальное открытие этой патриотической смены прошло в самом центре детского лагеря, на Артек-арене. Здесь гости и зрители увидели яркое театрализованное представление. Одними из ключевых событий этой тематической смены стали уже традиционные российские акции «Диктант Победы» и «Бессмертный полк». В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 7-8 мая в Артеке также проходит программа чествования ветеранов и волонтерская акция «Мы вместе». Будет проводиться обязательно бессмертный полк. Также все лагеря будут выезжать на Сапхунгору, где также будет у нас общая Артековская акция, посвященная Дню Победы. Патриотическая деятельность, направленность, она присутствует в каждой смене. А в эту, в пятую смену, Салют Победа, она выражена наиболее ярко. Специальная программа ожидает ребят и 9 мая. В этот день «Артек» торжественно отметит День Победы в Великой Отечественной Войне. «Артековцы» примет участие в военном параде в городах-героях Севастополь и Керч. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Талантливые дети из России и стран СНГ выступили на Международном детском фестивале исполнительских искусств «Стар Дженерейшн». Звездные жюри возглавили народные артисты России, а ведущими мероприятия стали участники детских и юношеских проектов «Голос» и «Евровидение». Стилизованные показы, конкурс вокала и художественного слова. Более 200 юных талантов из городов России и зарубежья удивляли зрителей и жюри фестиваля Start Generation. Этот проект существует уже несколько лет, и именно благодаря ему многие дети уже смогли успешно реализовать свой творческий потенциал. Здесь ребята имеют возможность попробовать себя в самых различных творческих направлениях. Это хореография, музыка, театр, мода и другие сферы. Немаловажно, что всех участников фестиваля поддерживают педагоги, знаменитые артисты эстрады, а также заслуженные деятели культуры. Учредителем и президентом фестивального движения является популярный певец, продюсер и общественный деятель Владимир Брилев. Выступить на большой сцене проекта Star Generation могут талантливые дети в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый из участников готовит яркий показательный номер для одной из номинаций. Гран-при фестиваля в этот раз удостоился стилизованный показ «Ромео и Джульетта» от детей из Московской академии стиля «Даймонд Kids. Международный день земли встретили в русском центре города Нюрнберг. По доброй традиции этот праздник проводят весной в честь символического обновления природы. Волонтеры и неравнодушные жители планеты в этот день участвуют в благотворительных проектах и работают во благо окружающей среды. Привет всем! 24 апреля в субботней школе Русского центра города Нюрнберга прошли тематические онлайн-уроки, посвященные Дню Земли. Наши преподаватели в своих ярких презентациях очень интересно и многогранно рассказали об истории возникновения Дня Земли, о том, как зародилась жизнь на Земле и кто были ее первые обитатели. Учителя на наглядных примерах показали, какие действия людей разрушают природу и наоборот, что люди и дети в том числе могут делать, чтобы предотвратить экологические проблемы. А теперь давайте дадим слово нашим ребятам. Я езжу на роллеры, а не на Красивые цветочки лучше нюхать и осматривать, но не срывать. Я кушаю мороженое в вафельном стаканчике, а не пластмассовом. Мы говорим большое спасибо нашим ребятам за участие. А вам, дорогие зрители, хочется пожелать беречь нашу землю. 20 век. Золотая эпоха в истории русского балета. Именно этот период подарил нам таких мировых звезд, как Майя Плесецкая и Галина Уланова. О невероятной энергии того времени поведает книга бывшего солиста Большого театра, а ныне балетмейстера и педагога Владимира Абросимова. В 60-80-х годах прошлого века он исполнял ведущие партии в главном и старейшем театре России – «Большом». Позже именно под его руководством создавались самые яркие и эффектные постановки. И даже спустя много лет театр и балет все так же остаются главными ценностями в жизни Владимира Абросимова. Сегодня на презентацию его книги в «Доме русского зарубежья» пришли давние коллеги и близкие друзья – мы с ним встречались на сцене Большого театра в течение ⁇ Он протанцевал 20 лет, и я 20 лет ⁇ Он создал великолепные образы, такие как Нурали в Учсарайском фонтане, Шут в Лебедином озере. И многие другие. Мы часто с ним даже встречались на сцене. Вот я танцевала в «Лебединое озеро», и он танцевал. Подарить свой опыт, рассказать о знаменитых героях театра 20 века и сохранить традиции русской школы – все это Владимиру Абросимову удалось в его новой книге-посвящении, избранной о балете. На страницах этой истории он делится с читателями своими впечатлениями о встречах с настоящими мастерами балета, анализирует эпоху и передает творчество наследие будущим поколениям. Как поделился сам Владимир Иванович, все это он давно хотел рассказать ценителям искусства. Я преподавал в институте, в государственном институте культуры и искусства. Я там работал всего три семестра. И мне было очень-очень даже как-то жалко, мне хотелось им рассказать побольше. И жена мне говорит, ну что ты мучаешься? Ну возьми и напиши, ты же хорошо пишешь. И я начал писать какие-то маленькие дописки. И вдруг, на что-то нажал, и все пропало, все потерялось. А жена говорит, ну что, начни писать снова. Я начал снова писать, и итог теперь... Вот эта книга. Особый интерес книга вызовет у тех, кто следит за биографией и историей знаменитых звезд русского балета. Галина Уланова, Майя Плесецкая, Леонид и Михаил Лавровский – лица русской иммиграции, Все эти профессионалы изящного искусства нередко работали вместе с автором книги. Многих из них Владимир Абросимов знал совсем с другой стороны, неизвестной для широкой публики. Особо мне понравилось. Это эссе про Галину Сергеевну. Мы с ней много делали, много общались как-то по, по таким, ну бытовым даже вещам мы могли. И вот я у Володи в этой книге вот увидела именно это. Понимаете, не говори там все время о возвышенности, о неземной жизни, а именно такой, какой она была вот с нами в репетиционном зале, просто на прогулках в Серебряном Бару. Вот это замечательно. Классический русский балет – одно из главных отечественных достижений. Знаменитые постановки на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» известны всему миру. Выступление российских балетных труб особенно ценится в Японии, Австрии, Германии и других странах зарубежья. Любовь Курьянова, Андрей Челышев. Специально для телеканала Русский мир.